Всем тихой ночи. Это видео поведает вам о том, какая дичь сейчас происходит с SCP на YouTube и что будет дальше на этом, да и на других каналах. Когда сайт фонда SCP только появился, он рассказывал страшную и на вид правдивую историю о том, что где-то в тенях прячется тайная организация, которая скрывает от общественности все ужасы этого мира. SCP был псевдодокументальным хоррором, и именно такой SCP любит оценить ценит самые старые фанаты этого дела. Чуть позже сайт фонда эволюционировал в более широкое сообщество писателей в жанре мистического хоррора, мрачного детектива или даже мистического триллера, а затем стало просто собранием авторов самых разных жанров и форм творчества. И разнообразие это, конечно, хорошо, ведь в SCP появилось много интересного. Игры, короткометражки, комиксы и книги, но много и спорного, как вот, например, актуальный политический контекст, который был воспринят крайне неоднозначно. Но пока все это появлялось и развивалось, где-то в стране зародилось и кое-что еще, Кое-что, что недавно вырвалось на волю. Все началось с какой-то слабо понятной популярности одного конкретного SCP-объекта — скромника. Одно время все более-менее каноничные видео про это существо из мира SCP собирали огромные просмотры, и было как-то достаточно сложно понять, почему так ажиотажно смотрят все видео про SCP-096. Эти загадочные зрители охотно смотрели и каноничные ролики, основанные на текстах с сайта SCP, но также и хорошо смотрели и такие, которые ну хотя бы приблизительно правильно показывают объект. Да что там. Затем стало понятно, что они неплохо смотрят и а такие, которые очень отдаленно напоминают атмосферу SCP, но хотя бы и не скатываются в цирк. А впрочем, в цирк скатиться и тоже вполне можно, ведь как оказалось, достаточно сделать вообще любое видео про SCP-096 и его неплохо смотрели. Вам никогда не справится с советом 05 и фондом SCP. Я замочу каждого. Кто на меня посмотрит? На любое видео по Скромнику приходило на порядке больше людей, чем на какой-то еще по вселенной фонда. Почему же так? Можно предположить, что Скромник — это хорошо написанный классический объект с неплохой историей. Он в меру страшный. В нем есть загадка. Но в этом ли вообще дело? Также можно сказать и про сотни других SCP-объектов. Да и как бы планка качества не понижалась, все равно ведь смотрят. Какие-то подозрения закрадываются, если начать читать комментарии. Под видео про Скромника они всегда... Ну, скажем так, проще и однотипнее, чем под другими. Такое чувство, что их оставляют вообще не те люди, которые обычно смотрят SCP. Больше похоже на маленьких детей. Дело оказалось в том, что кроме нормальных, или хотя бы приемлемых видео по фонду, в их тени существуют и другие. Поначалу их мало кто замечал, потому что обычному ценителю SCP контента YouTube просто их не показывал. А если люди натыкались случайно на такое творчество, они предпочитали просто не вспоминать об увиденном. Я говорю о многочисленных детских видео в которых SCP-096, как правило, гоняется за малолетними героями. Для вас это может стать сюрпризом, но Скромник уже достаточно давно стал постоянным персонажем каналов для самых маленьких, тех самых каналов, суть которых только в том, чтобы эксплуатировать популярные у детей темы. Скромник-096, популярная детская страшилка. Как такое вообще возможно? Может дело в каналах по Майнкрафту? Ведь они умудрились сделать популярным Сиреноголового в контексте SCP. Ну а может это и не так? Откуда? Да все это пошло, сейчас, наверное, уже не скажет никто. Кстати, Сирена Головы очень долгое время был самым популярным связанным с SCP поисковым запросом. И его также в итоге взяли в оборот детские каналы. Головы побывал, наверное, уже в каждом из них. Когда-то давно я сделал ролик на другом канале, где решил объяснить лор Сиреноголового. Именно так, как его задумал автор. Я прочел сотни постов Тревора Хендерсона, собрал на их основе полноценную историю. И этот ролик стал самым популярным из всех, которые я вообще когда-либо делал. Быть может, дело в том, что я провел большую работу, собирая исходный материал, компонуя его в единую историю. Ну это, конечно, тоже, но нет, это не основная причина успеха ролика. А реальную причину нам снова подсказывают комментарии. Все они какие-то странные, по большей части написано с огромным количеством ошибок, да и по смыслу все они довольно глупые. Тут всего одна шутка на всех, что к Сиреноголовому нужно подключить Моргенштерна. Да, причина популярности ролика в том, что Сиреноголовый популярен у детей. И большая часть из них приходила на этот ролик с разного детского контента. Того контента, весь смысл которого только в том, чтобы собирать внимание детей. И строящегося всегда по одному шаблону. В одном видео собирается максимальное число из всего того, что с высокой долей вероятности подсунется алгоритмами Ютуба в качестве следующего ролика к тому, что дети смотрят обычно. Так и получаются ролики, что-то типа сиреноголовые SCP против картонка это 100 слоев челленджей. До недавнего времени никакой особенной проблемы в этом не было. Дети смотрели на скромника и сиреноголового, бегающих по лесам. Майнкрафте смотрели своих авторов. Ну а люди, которым интересен каноничный SCP, смотрели именно его. И знаете, я тут даже не буду говорить, что какой-то контент хуже или лучше. В конце концов, авторы контента по SCP-майнкрафту и даже тех роликов со скромником в лесу, все они пытаются рассказать какую-то историю. Они пытаются сделать своему зрителю интересно. Как говорил один блогер, главное, это делать контент для человека, для зрителя, а остальное уже не столь важно. Но вот пришли люди, которые мыслят немного другими категориями. Они-то как раз не делают контент для человека, они делают такой контент, который привлекает высокие показатели на ютубе. Это, конечно же, анимационные каналы, смысл которых только в том, чтобы собирать у себя вообще всех, кто что-то слышал про SCP. Они заметили тематику SCP и начали брать себе какие-то фишки со всех популярных каналов, которые существовали на тот момент, откровенно забираю всех трафик. Людям нравятся арты анимации по фонду, они делают несколько каналов с анимированными объектами, при этом даже не заморачиваясь собственным дизайном. Да, их как-то расловили на срисовке у другого художника. Люди смотрят объяснения лора и объектов на канале, где ведущий представлен персонажем. Они сделали и такой. Короче, поставили задачу поймать внимание всех. О них уже много раз говорилось. Эти анимации рисует большая компания, которая пришла в YouTube заработать денег, так что на них особенно останавливаться не будем. А вот к чему я действительно сейчас веду, так это то, какой портал ВАТ открывается за ними. В тематику SCP пришли те, кого там меньше всего ожидаешь увидеть. Даже не думал, что вообще когда-то скажу это слово у себя на канале. Но да, в этот наш SCP пришли хай Первые врата Обливиона были замечены, когда в тренды попало видео некой Алоэ Веры про SCP-горку. SCP-1562 – это довольно непримечательный объект, в общем-то горка, в которой пропадают люди, попадая в итоге в небольшое клаустрофобное измерение. Кто такая Алоэ Вера? Она делает мистические видео, и они несколько сомнительны, я бы сказал. Например, у нее есть серия роликов, где она рассказывает про фигуры, стоящие в парке, которые на самом деле являются выставкой современного искусства под открытым небом и называется «Никол ленивец все бы хорошо вот только рассказывает она о них не как о каких-то произведениях искусства а как о какой-то реальной загадке и мистике и вот теперь ее внимание упало на SCP и по какой-то неведомой причине на бедную горку кстати про эту горку уже есть небольшая короткометражка и она действительно канонична. она показывает свойства объекта именно так как написано на сайте но это не тот путь что избрала алоэ вера и вместо того чтобы снимать каноничное видео про этот объект она вполне могла так сделать и у нее нее бы возможно получился достаточно неплохой хоррор. Она решила снять хайповое. и что самое страшное, у нее получилось. SCP Горка это на сегодня самая популярная тема по фонду, первое место по поисковым запросам. И увидев это наша авторша решила раскрыть портал ваты еще шире. Горка SCP 100 слоев еды, горка и камера содержания из попыток, горка и кинатор. Я уже не знаю, это еще Simple Dimple или уже полный попыт. Конечно же среди этих замечательных видеоматериалов есть и сочетание горки с сиреноголовым. И теперь, регулярно прокатываясь по трендам, эти видео начали привлекать все новых жадных до хайпа людей. И вот они, отрываясь от ста слоев бесконечных челленджей, в обнимку с сиреноголовым, все потянули руки к SCP. Абсолютно все. И вот даже старая бабушка рассказывает историю про SCP-4666. Я хочу рассказать вам о сущности. Значит, SCP-4666. Что это за сущность? в сложившейся ситуации доступившего конца света, а также реструктуризации реальности, прошу сохранять спокойствие. Не вступайте в контакт с аномальными объектами. Воспринимайте сообщения об аномальных явлениях как попытку хайпануть на детях и набрать просмотры. Помните, SCP – это всего лишь горстка писателей ужасов. Информационные сообщения на этом канале теперь будут выходить менее регулярно, не по графику, а по мере сбора информационного материала, так что не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!